сегодня вообще не хочу ни о чем говорить Посмотри, оглянись и пойми, как красиво вокруг и Я не буду о чем-то кого-то зачем-то просить Убеждать добиваться совсем не досуг я не стану пытаться заставить поверить в добро И если сам ты не веришь в него, ведь так все говорят а ведь стоит лишь только откинуть засов от ворот Сделать дох и забыться, так птица маня Выйти, выйти, выйти, выйти, выйти, не сиди Думай, что еще, что впереди Как твою мечту закрыли на засов Как забыл ты прелесть ярких снов Выйти, выйти, выйти, сделай грудью полный вдох будто окружен, но снаружи хорошо. Я не буду тебя убеждать, что за дверью весна. Раз ты сам не желаешь очнуться от этого сна, но рассеется сон и наступит прозрение миг, а весны уже нет. Этот миг невелик. Я не стану пытаться заставить поверить в добро. Если сам ты не веришь в него, коль так все говорят А ведь стоит лишь только откинуть засов от ворот Сделать вдох и забыться, так птицы манят Выди, выди, выди, выйди, выйди, не сиди и что еще, что впереди Как твою мечту закрыли на засов Как забыл ты прелесть ярких снов Пусть сделай грудью полный вдох, И запей на весь переполох. Темнотою будто окружен, Но поверь, снаружи хорошо.